В начале 90-х годов на наши телеэкраны хлынуло множество зарубежных сериалов с различными жанрами. И, конечно, среди такого огромного количества были те, которые нравились всем. И мы с нетерпением ждали выхода новых серий. Но из-за телевизионных компаний, которые постоянно показывали серии в разнобой, мало кто знает, как они закончились. И сегодня я предлагаю вам узнать концовку шести сериалов, которые шли в 90-е. Альф. Телесериал «Альф» был одним из самых популярных шоу на ТВ. Тортик, тортик, тортик, тортик, тортик, тортик! Это история о внеземном любителе кошек по имени Гордон, который уцелел после взрыва родной планеты. Но корабль, на котором прилетел «Альф», потерпел крушение и врезался в гараж семьи Таннеров, которые позже укрывали его от спецслужб. Именно отец семейства Таннеров и дал имя Альф пришельцу Гордону, что в переводе с английского означает «инопланетная форма жизни». В последнем эпизоде Гордон получил сообщение от своих выживших собратьев, которые предложили ему колонизировать новую планету. Но на место встречи, где должны были забрать Альфа, прибыли агенты по борьбе с пришельцами, которые испугнули космический корабль и арестовали Гордона. На самом деле, эта концовка была спланирована к продолжению следующего сезона, посвященному жизни Альфа на военной базе. Но из-за снижения популярности сериала было принято решение закрыть шоу. И только спустя 6 лет создателю сериала Полу Фаско удалось уговорить студию на съемки полнометражного фильма под названием «Проект Альф», который рассказывал о дальнейшей жизни Гордона на земле. Чародей Этот сериал состоит всего из двух сезонов «Чародей» и «Чародей. Страна великого дракона», но каждый из них можно разделить как два совсем разных фильма, так как связывает их только общая концепция про параллельные миры и единственный антагонист по имени Ашка. Идея первого сезона заключалась в том, что в параллельный мир, похожий на средневековье, случайно попадает подросток. В этом мире правят чародеи и держат людей в страхе, выдавая за магию технологии, доставшейся им от древней высокотехнологии цивилизации, когда сами чародеи не знают, как изобрести данные устройства. Поэтому Пол, прибывший из научно-технологичного мира, заинтересовал Ашку, которая решила завладеть его знаниями, чтобы захватить власть в своем мире. Но узнав о ее планах, верховные регенты лишают Ашку звания чародея и приговаривают к тюремному заключению, после чего она сбегает в наш мир, чтобы избежать наказания и завладеть технологиями. Но в последней серии Полу и его друзьям все же удается одолеть Ашку и отправить ее обратно в мир чародеев для отбывания наказания, после чего Пол навсегда закрывает проход между мирами, убрав натянутый трос в аномальной зоне, который помогал открывать портал. Чудеса науки. Этот сериал про двух 15-летних подростков Гарри и Уайта, которые случайно создали киберженщину по имени Лиза. Подобию Джина, она исполняет любые желания, но понимая их не так, как хотели сами мечтатели. Так в последнем эпизоде сериала, на школьной выставке разгорается конфликт между всеми участниками. И для того, чтобы сгладить обстановку, Лиза призывает инопланетян, которые должны показать, что такое настоящий мир. Но вместо того, чтобы мирить людей, пришельцы начинают их уничтожать. И для того, чтобы избавиться от инопланетян, парни пытаются пробраться на корабль, чтобы отключить силовое поле, которое не дает Лизе вернуть пришельцев обратно. Создав образ пришельца, Гарри отправляется на инопланетный корабль, но спустя какое-то время он улаживает конфликт, вернувшись на Землю со своей новой женой. Геракл Сериал «Удивительные странствия Геракла» вышел на экраны в середине января 1995 года. На тот момент это был один из самых рейтинговых сериалов. В нем рассказывается о знаменитом Геракле, который совершил 12 подвигов и решил отойти от дел. Но злая мачеха Хагера, обиженная за измену Зевса, не дает спокойно жить Гераклу и убивает его жену и детей, что подталкивает героя на месть. На протяжении всего сериала Геракл и его друг Иолай пытаются найти Геру по пути, спасая множество деревенских жителей от различных монстров и эгоистичных богов. Заканчивается сериал тем, что Зевс, используя сына Немезиды и Вандера, освобождает Геру из Стартера и стирает ей память о его измене. Вместе с Герой освобождаются и два Титана, которые в свою очередь собираются освободить Атланта, чтобы разрушить Олимп. Но Геракл и Алай, остановив Атланта, мешают их планам. А затем решают продолжить свой путь, помогая нуждающимся и совершая новые подвиги. Зена. Так же, как и Удивительные странствия Геракла, сериал Зена Королева воинов вышел на экраны в 1995 году. Изначально Зена появилась в нескольких эпизодах удивительных странствий Геракла. И так понравилось зрителям, что студия решила запустить отдельный спин офф на протяжении всех шести сезонов Зена постоянно металась, перебегая со злой стороны на добрую и обратно, убивая при этом древнегреческих богов вместе со своей напарницей Габриэль. В финальной 134 серии Зена и Габриэль приплыли в Японию, чтобы уничтожить повелителя демонов Едоши и его армию самураев. Не подрасчитав свои силы, Едоши убивает Зену и отправляет ее душу к себе в заточение. Но Габриэль узнает, что может вернуть подругу к жизни благодаря фонтану, который находится в горах Фудзияма. Напоив тело Зены горной водой, ее дух обретает силу, схожей с повелителем демонов, благодаря которой она убивает Едоши. Для того, чтобы вернуть Зену к жизни, необходимо сбросить ее прах фонтан, но осознав, что в своей жизни она совершила много плохого, просит Габриэль этого не делать для того, чтобы хоть немного искупить свою вину и освободить остальные души, которые заточил повелитель демонов. Крутой Уокер Сериал Крутой Уокер, вышедший в 1993 году, был одним из самых популярных телесериалов, где главный герой стал примером для подражания многих подростков. Главную роль в нем исполнил Чак Норрис, которого все помнят по своему легендарному удару ноги с разворота. Последние два эпизода сериала объединили в один сюжет, сделав в виде полнометражного фильма. Так как повествования велись сразу в двух временных промежутках, сериал можно разделить на две концовки. В первой части показано «Наше время», где когда-то считавшийся мертвым Эмили Ловокат нападает на тюрьму и освобождает заключенных, которых посадил Уокер на протяжении всего фильма, за что те хотят отомстить Рейнджеру. А во втором временном промежутке нам показывают историю, разворачивающуюся на Диком Западе, где живет бывший шриф Хейс Купер, который уже отошел от дел и хочет уделить больше времени своей семье. Когда Купер занимал должность шрифа, он отдал индейцам преступника по имени Мун, с которого те сняли скальп. Но Муну удалось выжить и теперь он также хочет отомстить бывшему шрифу. Нам дают понять, что Окер — это потомок Купера, а преступник с Дикого Запада Мун это предок Эмиля Ловокота и вражда их семей переходит с поколения в поколение. В обоих случаях команда рейнджеров одерживает победу над преступниками, после чего Купер вновь возвращается на службу, а у Окера рождается ребенок.